Мы работаем не только на национальном узроне кали, а помогаем а, писать а, скарги а, у национальные суды, особенно, какие приговорные, но и помогаем писать вороты в Комитете АН по правах человека. За час нашей компании разглядывается пять таких справ, еще две справы, и ждут своего разгляда в Комитете АН по правах человека. Так вот по этих пяти справах а, вынесены шерех а, правонарушений, а, побачив комитета шерех правонарушений а, пакта и разных штатов артикулу, а, утриблю и артикула право на жизнь. А, по одной а, справу, а, пар, на ком мы зараз трошку больше остановимся. Комитет по антоправах человека. Рекомендую Республики Беларусь на протягу 180 дней после вынесения этого решения проинформировать граждан на русской на белорусской мове, разрознённой к штату информационной махчимости, сроки массовой информации о а, а выниках разглядыват этой справы. я скажу про справу Дислава Ковалева. У нас тут присутничая мать Дислава. И, видите, Беларусь не выполнила в этой рекомендации. Беларусь не не информуя своих граждан об а тем, что по бачу порушение права на житё и а иншу праву о... по этой справе. Мы распечатали решения на брошюры, где указано больше нарушений. Те брошюрки мы распространяли по судам, по прокуратурам всевозможным, в том числе еще была прокуратура и военная. В общем, где возможно было, юристом всех категорий. Единственное решение, которое нам завершало, это сидел в КГБ. Они никак не хотят соглашаться с этим решением, и мы неоднократно туда им отправляли решение, и все равно они нам возвращали. Но те суды, куда нас пускали в здание суда, Интерес был даже у судьев, и они спрашивали эти брошюры по возможности просто при личном контакте распространяли. Там больше как бы для юристов, а вот на маленьком такой брошюре здесь мы совсем немножечко указали, хотя бы самую суть нарушений, вот потому что невозможно все это сделать.